Посмотрите, кто явился. Как дела, Донни? Всем привет, с вами Элина. Сегодня мы с вами рассмотрим выражение Look what the cat dragged in. Выражение дословно переводится как Посмотрите, что кот притащил. Ну и по смыслу оно переводится соответственно, Посмотрите, кто явился, посмотрите, кто пришел. Ну и тому подобное. Форму выражения может немножко меняться. Например, другие предлоги стоят. Look но в целом ключевым моментом является слово cat и глагол drag. Все остальное опционально. Следующее выражение, которое буквально одним словом всего отличается от предыдущего, звучит как look like something the cat dragged что соответственно будет переводиться как выглядеть как что-то, что приволок кот, то есть потрепанным, усталым, смущенным и так далее. But, uh, <laughs> На сегодня все. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, оставляйте ваши вопросы в комментариях под видео. Увидимся!